Алисе, наверное, врать не стоит. Ну, был. Это же, это же. Вла. Гла. Ой, нет. Она громко расхоталась. Зачем все это? Алис мновение стал вновь серьезно и признан посмотрел на меня. Да у вот Тайн там новый парень появился просто. Ну и мне бог. Параван на нее, честно говоря. Да у вот Тайн там новый парень появился просто. Ну мне похуй. на нее, честно говоря. Влад, извини, я матери не могу так, как видео записываю. Но реально, ну может быть вместе посидим, потусим. Ну, реально, не так скучно. Да этим летом вроде расстались, ну блин, ну ладно, ну, реально, зайдешь ко мне, потусим, посидим вместе, побухаем что-нибудь, отдохнем. Ну. А ч, реально, ребят, у меня есть что побухать еще? Осталось с моей днюхи, так скажем. У нее спроси. Ну уж, ну уж, раз я у тебя спрашиваю, то отвечай. Нету. Я не знаю, отгрызнулся я. Ты мне лучше скажи, почему вожатая на это никак не отреагировала. А как она должна была отреагировать? А, блин, ну, мне, ну, твою, ж мать. Ну, я хотел просто с тобой, просто посетить, ну, как в старые добрые времена. Ну, чего, ну, мы, блин, ну, что ли, раз с тобой видимся, мы вообще в этом году ни раз с тобой не видели. А я просто хочу, ну, чтобы, так скажем, просто посетить, а так, ну, как в старые добрые времена, забраться с капашкой. И куда им сходили? Ну, или и еще девочка будет, короче, позаботам. А как она должна была реагировать? Думаю, ты знаешь. Я здесь посмотрел на Дю. А Она просто не поняла, кто это был. Да, по способности Ольги дмитрий не оставали, оставляли, оставляли желательно много лучшего. улада сейчас реально... Ребят, мы с Владом в последний раз виделись... А? Нет, нет, братик маленький, вот один братик. Да, он не Да, мы, мы, не, здорового брата не было. а был пока. Одна сестра, да. Да. Ладно, ладно. Не, ну, большая семья. Чё? Да, таким способом ничего. Мы к желать лучшего. И потом это ты принес ее вечером. Ну не, шаг нет, шекспировские эльфы, блин. Извасик сказал я. А что такого? Да ничего. Алиса уставила тарелку и принялась с этой есть. И потом она ночью куда-то убегала, бегала и вернулась. вся такая счастливая. М -м -м, ко мне я, наверное, бегала. И ты ничего про это не знаешь. Даже если знаю, то тебе какая разница. Она потрясательно посмотрела на меня. Есть мне разница Неужели она умеет и беспокоиться? Уме... И она умеет беспокоиться о ком-то, кроме себя. Ничего такого не было. Если ты об этом... Ты «Ну и не об этом, бля. Коротко ответила Алиса. Не поднимая на меня глаз. Похоже, зря я, заг... я сам заговорил на эту тему. Кстати, об этом. Это... О чем? Что о чем? Об этом. Об этом что? Я пытался ящвиться. Ладно, смотри у меня, я за тобой слежу. Алиса, зоркий глаз. Назовут сер так. Короче, сохраняем тут на вот на вот этом вот слоте седьмом. И нет. Не, зак не закрываем эту новеллу. Просто останавливаюсь. Мне надо немножко передохнуть. Пока, ребят.